Дорогие рукодельницы, как вы относитесь к вязанию меланжевой пряжей? Мне меланж очень нравится, но только в том случае, если он выполнен на профессиональном оборудовании. Что такое меланж? Не надо его путать секционкой. Секционка, Секционка это секция одного украшения. Меланж это пряжа, состоящая из большого количества сложений, волокон, каждый из которых имеет свой цвет. И в результате... Когда у нас идет в одной скрутке несколько цветов, получается вот такой вот пестрый эффект. В домашних условиях равномерный меланж получить невозможно. Всегда будут петли, неравномерная подача. Ну и для вязальной машины соответствующие проблемы. Плюс к этому мы не можем добиться равномерной скрутки. Поэтому меланж будет не меланж, а произвольная полосатость. Некрасивая, неизящная, неравномерная. То есть вот такие вот полоски изделия не украсят ни, ни, ну, ни в каком виде. Некрасиво, не аккуратно. неаккуратно. в изделие очень требовательно к качеству Пряжа. И чтобы ваши изделия тоже были качественными и красивыми, рекомендую приобретать меланжевую пряжу только у тех продавцов, которые имеют промышленную перемоточную технику. Перемоточная техника, машина настоящая, профессиональная, дает параллельную скрутку нити, которая при вязании сама себя сматывает и получается эффект равномерной подачи то есть никаких полос никаких неприятных вещей которые у нас получаются если мы произвольно на вязальной машинке собираем эту пряжу поэтому приобретайте меланж у тех производителей у тех продавцов в качестве которых вы уверены один из этих продавцов торговый дом петровский чудесная слоневская пряжа качество пряжи всем известно слоневская белорусская но ну и намотка на любой вкус на любой расцвет миксуется по желанию заказчика либо вы выбираете варианты которые есть Наличие. Смотрите, выбирайте, вяжите совершенно чудесные, потрясающие вещи. Мы из этой пряжи в ближайшее время будем вязать бактус. Присоединяйтесь к нашему совместному вязанию. Приглашаю вас на бесплатный совместник по вязанию бактуса к 8 марта.